Махаабхарата, глава первая, жертвоприношение змей. В давние времена был царь Парикшит из рода Куру, прославленный могуществом и отвагой, добротой и справедливостью. Лучший среди лучников на земле, он часто охотился на антилоп и веприй, гиен и буйволов. Странствую по лесам. Однажды преследуя в лесной чаще раненую им антилопу, утомленный погоней и мучимой жаждой, набрел он на отшельника, безмолвно сидевшего в загоне для коров. Эй, Брахман, я царь Парикшет, не видел ли ты раненую мною антилопу? Спросил его царь. Но отшельник, соблюдавший обед молчания, Ничего не ответил. Тогда разгневанный царь, подцепив кончиком лука, лежавшую на земле доухлую змею, положил ее на плечи старцу. Но отшельник все так же продолжал неподвижно сидеть, не сказав ни доброго, ни худого слова. Царь Парикшет огорчился, гнев его сменился раскаянием, и вернулся он в свою столицу Хостинапур. У отшельника того был юный сын по имени Шринге. Великий праведник, он был наделен могучей силой слова. Когда Шринги рассказали, как оскорбили его отца, он впал в гнев и проклял царя, воскликнув. «До да укусит Парикшата через семь дней, величайший измеев Такшика, и да умрет он от укуса. Узнав, что Шринги проклял царя, Старый отшельник опечалился и начал его укорять. О сын, ты совершил великий грех. Здесь было царство справедливости, такое, что даже лев с коровой не враждовали. Ведь утомленный и раздраженный неудачной охотой, царь не знал о моем обете молчане. Так неужели за такую малую провинность заслужил он столь суровое наказание? и отшельник послал своего ученика к царю с предупреждением. Услышав о проклятии, Парикшит передал трон своему сыну Джанамиджае, повелел спешно воздвигнуть неприступный, стоящий на высокой колонне дворец, и удалился в тот дворец, расставив вокруг многочисленную охрану и взяв с собой советников, лекарей с лекарствами и брахманов, умудренных в мантрах. Когда наступил день седьмой, мудрый подвижник Кашьяпа, прослышавший, что сегодня великий змей Такшика должен укусить Парикшата, направился к царю, чтобы исцелить его после смертельного укуса. По дороге Кашьяпу подстерег змей Такшика, он принял облик престарелого брахмана. «Куда идешь ты так поспешно?» – спросил владыка змей Кашьяпу. «Я иду» отвечал великий подвижник, дабы избавить от смерти царя Парикшита, когда сожжет его огнем своего яда Такшика лучший и змея. «Вернись же», — сказал Такшика, — «ведь я и есть тот змей, и ты не в силах исцелить ужаленного мною». «Я исцелю царя», — сказал Кашьяпа, — «ибо мое умение опирается на силу высоких познаний». «Если ты действительно способен противиться мне, тогда оживи это дерево, которое я сожгу ядом прямо у тебя на глаза, сказал так Такшика и тут же укусил стоявшее рядом дерево. Пропитавшееся ядом, дерево-то мгновенно вспыхнуло и обратилось в пепел. «Ну что же, узри силу моего знания, о змей!» С такими словами Кашьяпа сперва воссоздал из пепла веточку с парой листьев, а вскоре и все дерево такое, как и прежде. О, владыка мудрецов, сказал склонившись перед Кашьяпой змей, нет никаких сомнений, что твое знание гораздо сильнее моего яда. Но подумай, зачем ты идешь к царю? На какую выгоду рассчитываешь ты, о богатой подвигами? Я дам тебе ту же самую награду, что получил бы ты за исцеление и даже много больше. Так как ты печешься о повелителе, пораженным проклятием Брахмана, обреченным на гибель, твой успех остается весьма сомнительным, несмотря на всю твою силу, о мудрейший. Если же постигнет тебя неудача, твоя сияющая слава померкнет, как солнце, лишенное лучей. Выслушав ту речь Такшики, мудрый Кашьяпа погрузился в размышление. Силой своего знания он прозрел, что жить царю осталось совсем недолго, а потому вернулся домой, получив от Такшики бесчетные богатства. В это время Такшика послал стоящий на одной колонне дворец несколько змеев в образе отшельников, нагруженных плодами и водой. Парикшат благодарно принял дары и отпустил отшельников, сказав им, можете удалиться. Во время вечерней трапезы, когда царь и его приближенные начали угощаться плодами, в одном плоде, доставшемся царю, оказался крошечный золотистый червяк с черными глазками. Взяв его пальцами, сказал тот лучший из царей, «Солнце уже заходит, и нет у меня больше страха перед ядом». Чтобы исполнилось сказанное Отшельником, пусть этот червяк зовется Такшика, и пусть он меня укусит, так совершится искупление. С этими словами владыка царей положил того червяка себе на шею. И тут же змей Такшика, пробравшийся во дворец в образе крошечного червячка, обвил его страшными кольцами. Увидев царя, обвитого огромным змеем, услышав злобное шипение, Советники его в ужасе разбежались. Затем увидели они дивного змея, улетевшего прочь, оставляя в небе огненную полосу. Дворец же тот вспыхнул и рухнул, словно был поражен молнией. После смерти Парикшета, снедаемый горем и печалью сын его Джана Меджая, собрал как-то советников и спросил. Как же вышло, что отец мой, любимый народом, нашел себе кончину? Расскажите мне подробно об этом. И поведали тогда советники царю о том, как охотился царь Парикшит, о том, как проклял его мудрец Шринги, поведали ему о Кашьяпе, намеревавшемся спасти царя, и о том, как Такшико убедил Кашьяпу вернуться, поведали о золотистом червячке, превратившемся потом в страшного змея, и о пожаре, испелившем весь дворец вместе с царем. «Я желаю узнать больше о беседе между владыкой змей и Кашьяпой», — сказал Миджая. «Беседа-то происходила в безлюдном лесу, так кто же довел ее до вашего слуха? Думаю, что, выслушав все, я приму решение, что делать с мерзким змеиным родом». «Ну что же, о царь, слушай, как все это было». Чтобы показать силу своего яда, Такшика укусил дерево, и оно обратилось в пепел. В доказательство превосходной силы своего знания, мудрейший из дважды рожденных оживил то дерево. Но ни змей, ни брахман не знали, что в ветвях того дерева укрывается некий человек, забравшийся туда, чтобы наломать хвороста. Человек тот был обращен в пепел вместе с деревом, а затем вместе же с деревом был оживлен. Позже, придя в этот город, он поведал людям обо всем, что было между Такшикой и Кашьяпой. Выслушав все это, поступай, о тигр, среди людей, как считаешь нужным. «Я полагаю, — сказал царь, — что нужно немедленно отомстить злодею Такшике и всему его роду. Принужденный проклятием мудреца Шарингена змей должен был сжечь моего отца». Но ведь тот, несомненно, остался бы жив, если бы Такшика по своей злой воле не помешал Кашьяпе, лучшему из дважды рожденных, проявить свое превосходное знание. Велико преступление Такшике. Он дал Брахману богатство, чтобы тот не оживлял царя. Скажите мне теперь, умудрейшие, есть ли средства погубить Такшику? И ответили царю искушенные в обрядах Брахманы. Когда-то прародительница змеиного рода Кадру прокляла своих потомков за непослушание. В исполнении ее проклятия должно совершиться великое жертвоприношение змей. О царь, лишь ты один во всем мире способен совершить его или остановить. Я совершу это жертвоприношение, пусть сгорит злобный Такшика и его сородичи, как некогда яд змеи сжег моего отца». Так сказал Джанамиджая и повелел сделать необходимые приготовления. И вот, соорудив жертвенный алтарь, благословив царя на принесение великой жертвы, жрецы, облаченные в черные одежды, с глазами красными от дыма, совершали возлияние огню и неустанно читали мантры, заставлявшие содрогаться сердца всех змей. Появившиеся отовсюду змеи стали падать в пылающий огонь, обвивая друг друга и жалобно взывая о спасении. Белые и черные, старые и молодые, тысячами погибали змеи, неспособные противиться волшебной силе заклинаний. В воздухе стоял сильный запах от непрестанно сгорающих змей, много дней продолжалось то же Так Такшика, страхи засадеяны им, прежде стал искать защиты у Индры, владыки богов. Со мной тебе нечего бояться этого жертвоприношения, уверил тогда Индра Такшику. А змеи тем временем продолжали гореть в жертвенном огне. Васуки, царь змей, видя, что приходит гибель всему змеиному роду, терзаемый горем, обратился к своей сестре Джараткару. Жертоприношение сына Парикшата совершается нам на погибель. Скоро и я отправлюсь в царство Ямы, только твой сын, праведный Астика, может спасти наш род, так было предсказано Творцом. И призвала тогда сестра Васуки своего сына и молила его спасти змеиный род. Сын змеи и великого подвижника, праведный Астика, Повинуясь своей матери, поспешил на жертвоприношение Джана Миджая. Прибыв туда, юный Брахман стал восхвалять то жертвоприношение, воздал хвалу царю и жрецам, совершающим обряд. Довольный речью Астики, Джана Миджая захотел его отблагодарить. «Я исполню любое твое желание, удостойный Брахман». В то же самое время, как царь хотел сказать «выбирай дар», жрец, вызывающий змей, недовольно промолвил. Такшика еще не явился на это жертвоприношение. «Сделайте все возможное, Такшика должен погибнуть!» – воскликнул Миджая. И тогда жрецы с удвоенным усердием принялись читать заклинания, старательно подливая жертвенное масло в священный огонь. И вот уже сам Индра явился на своей колеснице, окруженный богами и небесными девами. Перепуганный Такшика прятался в складках его одежды. И сказал тогда царь знатокам мантр, если, о брахманы, тот змей Такшика находится под охраной Индры, не свергните его в огонь вместе с самим громодежцем. Не в силах противиться грозным мантрам. Оставил Индра Такшику и вернулся в небесное царство. Лишившись сознания, крутясь в воздухе и шипя, Такшика против своей воли приближался к жертвенному огню. И тут снова обратился Джанамиджая к Астике и сказал, Выбирай же любой дар, я дам тебе даже то, что давать нельзя. И в тот самый момент, когда Такшика готов был упасть в огонь, Астика воскликнул трижды «Остановись!» И змей повис в воздухе. «Пусть прекратится это жертвоприношение и перестанут гибнуть змеи!» «Я дам тебе золото и серебра, только не прерывай моего жертвоприношения!» Огорченно молвил сын Парикшита. «Я не прошу у тебя богатства, о царь! Пусть прекратится это ужасное истребление змей!» «Пощади рот моей матери», — сказал Астика. Тогда Джанамиджая погрузился в раздумье и очень долго молчал. Наконец произнес он, да прекратится это жертвоприношение. И раздались тогда рукоплескания и крики радости, после чего сын Парикшита приступил к обрядам, исполняемым в конце жертвоприношения. Довольный достигнутым. Праведный Астика вернулся к матери Ивасуке. В великой радости змеи воспели ему хвалу, благодаря за спасение. Затем же они спросили, что угодное тебе должны мы сделать, о мудрый, мы исполним любое твое желание. Тогда подумал Астика и сказал, да не будет у брахманов и прочих людей с веселой душой, пересказывающих по утрам и вечерам, Историю вашего спасения, да не будет у них страха перед вами. И вот с той поры тот, кто рассказывает сказание о Бастике или возносит ему молитву, становится неуязвимым для змей. На великом же жертвоприношении змей, где собрались знаменитые брахманы, величайшие знатоки древних сказаний, мудрый Вай Вайшампайна, ученик девы поведал нетленное предание о потомках Пхараты и великой битве на поле Куру.